Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты про тещу. Надеюсь, тебе, именно тебе понравится. Всем отличного просмотра. Сидят тещи с зятем обедают, взять ей супчик, а теща бощ украинский со сметанкой, с пряностями. В какой-то момент тещи давится куском мяса и говорит, Зятёк, похлопай мне. Браво, мама! Браво! Теща взятью, господи, чем у вас чем-то черным испачканы? Целый день оттирала. А он, мама, это покрытие такое называется тефлом. Отец с сыном загорает на пляже, а теща купается. В какой-то момент мальчик кричит Папа, пап, бабушка рукой машет! Отец говорит, сынок, ну что же ты сидишь? По тоже рукой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!